С вами снова я. Это уже третий день, как я нахожусь на даче. Двоюрод, как всегда играет. Мелкий как всегда спит. Вот он. А мы сейчас пойдем хавать. Можете похавать с нами. Да, Тимох? Тимоша создал свою группу ВКонтакте. Как она называется? МиниКрафт Майнкрафт. Такая вот Ава. Вот. Так что подписывайтесь. Будет очень много видео. Мы вам обещаем. Да, Тимоша? Да, да. Вот. А я вчера шлепнулась. Сначала на бутылке подскользнулась. Потом меня собака по траве покатала. И все мои серые шорты... Были в траве. Да. Это вот мелкое, беззащитное животное испортило только что воздух. Только что. С Тимоша пошли кушать. Мы снимаем Тимоша. А Тимоша. И мужа в копе картоши. О боже мой, он все еще плачет со своим компьютером. Мне это уже надоело. Это день моих влогов, и я решила начать этот день с того, что мы поржем над нашей собакой. Семуха отыскал шарик, бедняжечка моя касли. Да, все, поехали. Смотрим на реакцию пса. Такой красивый песик? Попробуй долгий звук. Пёсик! Смотрите, какая у нас красивая чихуахуа, которая стоит 35 тысяч. Тимоша, блин, ч я экран закрыл? Что тут А там гиташка. Пока.